Меня зовут Виталик, 23 года. Я работаю менеджером по продаже в салоне мобильной связи «Свезнай». Марина. Сейчас я на данный момент работаю в ЗАГСе временно. Ну и параллельно делаю заказы по моей специальности – дизайн интерьера. Андрей. Можно назвать операцию, а можно назвать за одно и то же. Но ну, Я три образования получил между ними. Подрабатывал. В Антони Тутадом работал по одному из художественных. По Киамис. я искал через Хэн Через Забутувай я на двух работах. Работал довольно быстро находил. Но до этого еще через Санта занятости находил. И по газетам искал. Прямо вот до пробирает, когда вспоминаю эту историю. Вообще, я такой человек, который не особо предрасположен к общению. А общение это главный инструмент продажи. Продавать получается. А все зависит от человека, с которым ты работаешь. Ты должен понять человека, что ему действительно надо, зачем он пришел. Вот. То есть, как говорится, найти общий язык. Сложности. У меня вот общение с, вообще с людьми. Потому что я понимаю, что у меня маленький словарный запас. Ну, я переспрашиваю, говорю, типа, может ты мне задать попроще вопрос, чтобы я понимала uh -huh. и чтобы я могла правильно ответить. Наверное, уверенность. <laughs> Плюсы, они превосходят минусы. То есть, э, все же, наверное, я сказала, что больше нравится, чем нет. Uh -huh. Вот. Я набираю опыт, есть заказчики. Есть такая подруга, которая мне готова помочь, она общается с клиентами. И если ты вот очень хороший продаван, ты можешь зарабатывать и по 200, и по 250. <сёк> лишь иметь желание. <сёк> Идеальная работа – это высокооплачиваемое хобби. Я вот параллельно этим, например, на выходных пишу музыку. <сёк> вот, и <сёк> по идее на этом можно зарабатывать. Немного. <сёк> немного. Немного времени дается для этого, но я стараюсь. Я ищу выход, чтобы не сидеть на ровном месте, а что-то вот попытаться. Я пробовала и фотографом, и пробовала веб-дизайнером. Я не опускаю руки, я всегда иду, я буду идти до конца, пока я не найду свою работу по профессии. Очень я прям все не останавливаю. Те условия, которые раз, меня ограничили лишь в образовании, в получении образования. Я в этих условиях, я, например, мог бы пойти на высшее образование, и хотя бы ну, у меня было бы больше возможностей. Я выпускался с той мыслью, что я исправлю все сам. Ну, зависит от самого себя человека. Если он хочет этого, то он добьется. И он будет стремиться к этому. Если что-то не получается, я делаю что-то другое направление. То есть не было такого, чтобы. Как бы, на ровном месте сидела. Все делала, делала, продумала, что-то там, давай новое, новое. Это интересно зато. Может, человек как-то хорошо разбирается в электронике, там, не знаю, любит разбирать э, старый магнифон, магнитофон и делать... Меня зовут Гасан, мне 21 год. Я пекарь-продавец. Соответственно, я какую-то часть работы пекарь, пеку слойку булочки, а остальную часть я продавец. А самостоятельно я живу уже два года. Работаю также уже два года. В какой-то момент пришла мысль, что это завлекает, это интересно. И когда у меня было новоселье, я на новоселе сделал тортик и тогда понял, что это очень интересно и этим можно заниматься развиваться в этом появилась сложность обратись за помощью коллеги, они, они до того и есть, чтобы помочь тебе к тебе также подойдут в следующий раз за помощью и ты также с радостью поможешь я сейчас планирую поступать на высшее образование и через три года я все еще буду учиться каждый день ты должен задавать себе вопрос, что я сегодня сделал для чего-то там, чего я хочу в будущем. Будьте уже взрослыми. Если вы выпускаетесь из центра, из домика, как мы говорим, это значит, что вы уже повзрослели. Начать нужно с организации своей жизни. Лучше готовиться к этому уже за год-полтора перед тем, как уже выйти, выпуститься. У меня, например, была цель... А у меня должны быть 300 тысяч, и я должен эти все 300 тысяч потратить на квартиру полностью. Так и получилось, и ну я скопил. Ты должен быть собой, и у тебя должна быть своя история. Твори, пиши свою книгу жизни.